Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я Вичезар и Вести Волкон. Мы продолжаем ведическую концепцию здоровья и ссылаясь на прошлый ролик, в котором мы поговорили о визуальной диагностике. По ссылке вы посмотрите, о чем была речь и какие аспекты мы осветили. А теперь мы поговорим о духовной диагностике, то есть о внутренних проблемах человека. Итак. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Наш организм работает по определенным ритмам. Каждый орган и каждая система организма включается в, в работу в определенное время. Рассмотрим суточный ритм работы организма и его органов. Начинаем мы с легких, который является иньским органом, то есть женским, и который включается в работу активно с трех до 5 часов утра. Что это значит? Этот орган легкий начинает активно работать, то есть его время максимальной активности, максимальный прием информации, энергии в легкие, это легкость дыхания, в легких дух наш находится. Время минимальной активности противоположное с 15 до 17 часов. Следующее, включение с 5 часов утра до 7 часов утра. Толстого кишечника, который является Яинским органом, и который принимает информацию и распределяет ее, связанную, в принципе, с выводящей системой. Это с 5, повторю, до 7 часов утра. А время минимальной активности с 17 до 19. Дальше у нас идет с 7 до 9 часов утра. Это время активной работы желудка, который является также янским органом. Желудок воспринимает и переваривает ту энергию информацию, которая в это время наиболее активно им воспринимается, усваивается и перерабатывается. Селезенка и поджелудочная железа с 9 часов до 11 активно включаются в работу, то есть прием и усвоение информации от внешнего мира. Ее минимальная активность, с 21 до 23 часов. Дальше. С 11 часов до часа дня в работу включается сердце. Сердце – это мотор нашего органа, и он активно работает в это время. То есть активно принимает информацию и выдает это время наибольшей активности сердца. С 13 часов до 15 часов в работу включается тонкий кишечник. Это тонкий кишечник. Тонкое восприятие информации, тонких миров и тонкий кишечник как раз это второй мозг. И он воспринимает информацию, энергию с тонких планов перерабатывают ее, и в это время мы обычно обедаем, усваиваем информацию как раз. Это время с часа до трех наиболее благоприятно для приема пищи. С 15 до 17 часов в работу активно включается мочевой пузырь, и в это время как раз работает мочевыводящая система через мочевой пузырь. Выводятся шлаки, токсины из нашего организма. С 17 до 19 часов в работу включаются почки. Система, выводящая шлаки из организма. Почки за что отвечают? Это страхи и обиды с надпочечниками. И вот в это время с 5 часов до 7 часов вечера они активно работают на вывод грязи из нашего организма. Система перикарда. С 19 до 21 часа также активно вступает в работу и выполняет свои функции по гармонизации организма. Далее, с 21 часа до 23 часов активно включается в работу тройной обогреватель. Эта система важная, это три части тела, голова, туловище и ноги. И она отвечает за связь между тонкими планами, энергетическими, и физическими планами. И тройной обогреватель выполняет важную функцию, о которой мы с вами поговорим в следующем уроке. Желчный пузырь с 23 часов до часа ночи. Его функция также выводящая ту энергию, информацию, которая характерна желчному пузырю. И в это время он активно работает, сбрасывая определенный вид энергии, информации в желудок и дальше по системам, органам человека. И заканчиваем мы... Печенью с часа до трех часов ночи, которая активно в это время работает. Голова делится на левое и правое полушарие. Левая сторона у нас инская, правая яньская. Правая отвечает за, за логику и за рационализм. И левая отвечает у нас за творчество и эмоции. И вот эти два полушария, как два парных органа, должны быть гармонично развиты. И должны развиваться как левое, так и правое полушарие. Для того, чтобы человек в явном мире гармонично себя чувствовал. И естественно духовным трудом. Что такое духовный труд? И это соединение себя с Богом своим, с породителем. И молва к нему. Для того, чтобы он помог в наших трудных ежедневных физических трудах. И вообще помог в нашей жизни, укрепляя наш дух и э, заставляя нас жить по совести. Поговорим о биоритмах все-таки вот что такое э, наша жизнь в этих ритмах? Например, ночью нужно спать, потому что вот расхожие мнения, когда говорят, что мужчина и женщина э, заниматься должны близостью во время э, в ночное время и рождать детей. а это неправильно, потому что ночью как раз включаются те, процессы, которые подвластны тем силам, которые не светлые, а темные, И они побуждают человека как раз к низшим проявлениям его характера. Для рождения детей близость должна быть во время восхода солнца. Лучше всего в 9 часов утра. И как раз это освещенное действие сакральное приводит к соединению мужчины и женщины через душу и через половую систему и приходит тогда душа, светлая, освещенная светом, божественным ра. Вот эти ритмы, они целесообразны. И поэтому еще вспомним о том, что, что такое ночь. Ночь ⁇ это тишина, темнота, и организм должен отдыхать. Если человек, например, как сегодня в мире, работает, ночью веселиться, каким-то трудом заниматься. У него сбиваются его информационные потоки, которые он принимает. У него сбиваются биоритмы, у него сбивается гомеостаз и обмен веществ. И он, у него перекос наступает в организме. И он, естественно, что приводит к напряжению тех или иных органов и к заболеванию. А вы посмотрите, что сегодня происходит, что у нас все развлекаловки приходятся на ночь. И считает, что ночное время – это самое хорошее время для того, чтобы развлекаться. Еще один пример приведу. Как правило, сегодня в нашей жизни все отдыхать хотят летом. А лето – это как раз светлое время, когда нужно заниматься посевами, уборкой урожая уходом за урожаем и вообще делами, потому что световой день полный, самый большой, и в это время освещенные солнцем люди трудятся на благо и народа и земли матушки, а отдыхать-то как раз они начинают после того, как убрали весь урожай. Теперь поговорим о сердечно-сосудистой системе, об артериях и венах. Артерии, которые относятся вот к сердечно-сосудистой системе и к переносу крови, несут чистую кровь. Сердце качает непосредственно в артерии, выбрасывает определенный ток, качает кровь. Эта кровь несет ту энергию, информацию, которая снабжает наши органы и системы. В свою очередь, венозная кровь, это кровь, которую выносит уже грязь из организма. Она связана с тем, чтобы вывести те негативные проявления, которые сформировались, проходя через органы и системы. И венозная кровь, это считается грязная. Грязная, то есть грязь выносит из организма все те шлаки остатки на физическом плане или информацию, энергию, которая негативно сказывается на том или ином органе. Сердечно-сосудистая система в целом, она связана с сосудами и капиллярами. Это тоже и в свою очередь непосредственно с сердцем и с нервной системой. Они и сосуды, и капилляры снабжают как раз той информацией, те органы и системы в их мельчайших проявлениях доносят до каждого органа, до каждой системы ту информацию, энергию, которая непосредственно сформировалась в кровотворной системе, то есть в крови. А что является кровотворной системой? К кровотворной системе относятся в первую очередь это костный мозг, селезенка и печень. Прежде всего после сердечно-сосудистой системы мы расскажем чуть-чуть о системе энергоинформационного обмена через узел позвоночника. Это наш остов, остов нашей жизни. И вот прямой позвоночник говорит о том, что протекает Ровная, насыщенная энергия, информация, и его не кривит. И когда какие-то заболевания встречаются, например, вот у нас опять-таки сердце, его плексус. четвертая чакра связана с чем? С грехом, с гордыней. Например, вот э, шейный плексус, грех, гнев. Это у нас где гнев находится? Это как раз... Щитовидная железа, гневливость, а потом уже переходит в печень, связанная с гневом. И вот каждый плексус позвоночного столба связан с тем или иным органом. Если мы ниже опустимся, то с печенью, о которой мы с вами дальше поговорим более подробно. Гнев, который находится в печени и эманации гнева начинают загрязнять ее энергией грязной, а потом переходят уже в болезненное состояние на физическом плане. На второй чакре это блуд-тоска. С чем это связано? Вот это связано как раз с почками и с надпочечниками. Являются смертным грехом. И когда эманации вот блуда и страхов возникают у вас, то негативная энергия, сковывает почки-надпочечники, и у вас распределение энергии по организму, естественно, идет с перекосом. И те или иные органы, в том числе и почки, начинают болеть. И первая чакра, грех, чревые угоди и серебролюбия, связанные как раз с теми эманациями, к которым стремится в основном сегодняшняя человечества, ну видимо наверное не все но тем не менее и вот эта первая чакра связана с теми грубыми тяжелыми энергиями которые в позвоночнике накапливаясь как раз ведут сразу же и к заболеванию позвоночника и начинает поясница болеть и начинает проявляться вот эти сковывания движения и многие проявления которые в жизни мы наблюдаем повсеместно так вот печень это мать мозга вот все процессы, которые происходят в печени, связаны с чем? С гневом, который возникает у нас на то или иное воздействие из внешнего мира. Мы гневаемся, и в это время в печени образуется блок энергетический, который приводит, естественно, к болям. Так вот, печень – это важнейший орган, как на физическом плане, так и на духовном, который является фильтром, очищающим нашу кровь, вырабатывающие определенные медиаторы, которые влияют, разносятся по системе, по различным органам и системам, воздействуя как раз той информации, которая сформировалась в печени. И вот если мы говорим о печени, как о органе эндокринной системы, она является еще связующим звеном с тонкого плана, с физическим планом. И если у вас сонливость, Болит голова, вы потеряли ориентацию в пространстве, то это болезнь печени, потому что она выбрасывает как раз грязную энергию в головной мозг. Например, если вы, у вас крутится голова, то влияние идет на мозжечок. Если вы потеряли связь с тонким миром, влияние идет на гипофиз. Распределение тонких энергий, принятых извне с мира правая, мира славия. И идет через эпифис то вот это распределение тоже может нарушаться причиной этих нарушений является печень которая сбрасывает негативную информацию как раз в головной мозг печень она разделена на много долей которые вы здесь можете наблюдать и связана она и с желчным протоком и с пищеварительной ролью так как связана и с желудком и с желчным пузырем, который выбрасывает желчь. Печень связана практически со всеми органами и системами: в данном случае и с сердцем, и с желчным пузырем, и с почками, и с поджелудочной железой и селезенкой. И здесь вы видите, что а, есть кармический надзор то есть в карму идет информация из печени о накоплениях гнева и обратно. Надзор осуществляется, надзор за деятельностью тоже космический, который побуждает печень к очищению или к тем или иным заболеваниям. Потому как ведь энергии чистые, входящие в печень, она дает ей ту силу, ту информацию, которая свойственна вообще здоровому человеку. А смешиваясь с эмоциями гнева и распределяясь по этим частям, Печень вырабатывает вот как раз те медиаторы, переносящие информацию в тот или иной орган, связанные с печенью, и в сердце, и в желчные, и в почки. На семинаре мы с вами более подробно рассмотрим печень и а, вот те аспекты нравственные эмоции и качества, вернее эмоции как свойства и качество как положительная характеристика нашего характера. Более подробно рассмотрим, насколько важна печень в системе работы духовной анатомии нашего организма. Дорогие друзья, в предыдущих роликах я подробно останавливался как раз на поджелудочной железе. А теперь два слова скажу о селезенке. Селезенка практически не болеет. Это кармический узел совместно с поджелудочной железой, который копит всю информацию о наших прошлых жизнях. И эту информацию в себе содержит. И связан непосредственно с кармой. Это накопление приводит к чему? К тому, что селезенка начинает зажимать а, хвостик поджелудочной железы. И поджелудочная железа начинает что болеть. А за что отвечает поджелудочная железа? В основном на духовном плане за желание сладкой жизни. То есть уменьшается или увеличивается количество сахара в крови. Это уже переход на физический план. И вот селезенка это очень важный контролирующий орган за нашим восприятием мира, за то, чтобы мы жили по совести, за то, чтобы мы воспринимали мир правильно а она осуществляет контроль, контроль ее через ее воздействие на хвостик поджелудочной железы приводит как раз к сжатию и по цепочке начинает болеть поджелудочная железа, в свою очередь и печень и желудок и органы и системы связки, вернее тканевая и ткани на которые воздействует информация от поджелудочной железы. И по цепочке, естественно, мы начинаем держаться за что? За левый бок. Вот что-то у нас тут болит. А еще раз напомню, что поджелудочная железа на 60% отвечает за моторику сердца. То есть это как раз восприятие той энергии информации, которую она распределяет, которая к ней приходит. Если мы относимся к миру неправильно, требуем от него что-то, недовольство проявляем, раздражение, злость, гнев, то поджелудочные, естественно, накапливают эти эманации и по цепочке происходят различные заболевания, которые несут в себе три этапа. Первый этап – это легкие боль. Второй этап – это, как я говорил, панкреатит. Третий этап – сахарный диабет, уже связанный с инсулинозависимостью. Четвертый этап – это уже смерть. Потому что если мы не исправляемся духовно, то наступает тот момент, когда кармический надзор через селезенку побуждает разрушить тело. Для чего? Для того, чтобы сохранить нашу душу, чтобы она дальше не разрушалась. Вот для чего нужна селезенка. Вопрос от зрителя Дмитрия. Он пишет удивительно странный вопрос. На мой взгляд, потому что мы как раз в своих предыдущих передачах говорили о свойствах и качествах. Вот он задает вопрос: а чем лучше заменить свойства души? Так свойства души надо поменять на качество. Если у вас духа не хватает тепла душевного любви, заменяйте как раз на душевное тепло. Если у вас в печенке гнев, меняйте на доброту, направление доброты гасите в себе гнев, выводите его куда-то, о чем мы будем с вами говорить. Если у вас желание сладкой жизни или вы неправильно раздражаетесь, например, грубо относитесь к кому-либо, к детям, к женщинам, надо менять это на ласку, на доброту и так далее, и так далее. Вот это и есть духовная работа, с которой связана замена свойств на качество. Итак, Теперь мы с вами поговорим о, о органах дыхания, к которым относятся нос, гортань, трахея, бронхи и легкие. Так вот, с чем связано дыхание у нас? У нас на физическом плане дыхание связано с газообменом между окружающей средой, то есть вдыхаем воздух или прану на духовном уровне. И эта прана разливается у нас по органам и системам, наполняя наш организм той энергией божественной, которая нам необходима, чистой. И... А далее нос, что такое нос еще? Он чувствует запахи, он тоже включен в систему пищеварения, потому что когда мы чувствуем какие-либо запахи, у нас уже включается слюноотделение и включается в работу вот те ощущения, которые позволяют нам а, перерабатывать ту информацию, которая идет от запаха. Нравится нам запах, а, у нас включается положительное ощущение, уже начинается процесс пищеварения, выделение сока, выделение желчных каких-то потоков и желчного пузыря для того чтобы переварить в трахею через нее поступает куда дальше в бронхи а в бронхи в левую и правую части легких это тоже парная система легкие правая легкая отвечает за мужскую энергию левая а инская за женскую и они несут разные свойства и качества тем или иным органам, осуществляя как раз обмен, газообмен. Это как раз средоточие духа легкие. Легкость дыхания, легкость жизни ведет к тому, что легкие будут у вас здоровые. А сегодня что мы наблюдаем в мире? Основной удар вот всех вирусных, заболеваниях, вирусных заболеваний приходится на легкие. Вы здесь можете видеть что она связана с желчевыводящей системой правая легкая, с мочевым пузырем, с желудком. Далее кармический надзор присутствует, и также с тонким кишечником, с почками, с сердцем, и также здесь еще надзор есть кармический, с центральной нервной системой, который связаны с мочевым пузырем и с эпифизом. Органы зрения, также здесь присутствует отдел, связанный с э, легкими с органами зрения, с глазами, о которых мы с вами будем говорить. Органы обоняния с носом, вот этот отдел 20 о котором мы уже сказали. Органы вкуса, тоже э, воздух входит, и вы чувствуете вкус, рот, язык. Желчевыводящая система, которая также присутствует. Кармический надзор. Почки, вот четвертый отдел, который в легких присутствует, в левых легких. И центральная нервная система, гипофиз и эго. Что эгом является? Это как раз то средоточие духа нашего личного накопления за все наши воплощения, которые мы прожили. И вот это накопление вот в этом отделе легких, оно отвечает как раз за легкость дыхания, за легкость души, за ее... Путь за ее направление движения. И если человек легок, у него легкий дух, он ко всему относится, правильно? С легкостью, с легкостью, с душой относится, все сделает с душой, и у него и будут легкие, здоровые. И из этих легких по органам и системам будет разноситься та энергия информации, которая будет нести положительную энергию тому или иному органу, что является первичной основой для здоровья того или иного органа на духовном плане, о котором мы с вами сегодня и говорим, про духовную диагностику. И вот эта духовная диагностика через энергетические каналы, через чакры получая энергию, разнося по капиллярам сосудам, связанные с сердцем, с почками, с надпочечниками, с поджелудочной, осуществляет вот этот энерго Обмен, информационный обмен, который взаимосвязан. И по тем биоритмам, о котором мы с вами говорили, включается в работу. И мы должны их хотя бы в первом приближении знать, исследовать, понимать, что надо в какое время делать, что надо и как надо работать со своей душой, которая находится где-то в легких, и как она будет вас побуждать к тем или иным действиям, когда вы будете себя Чувствовать плохо. И вот определить, что такое хорошо, что такое плохо, для нас является первичной задачей. В каком плане? В таком плане, что мы, когда заболели, всегда ой плохо нам. И что делать-то надо? Бежать к врачу, таблетки принимать. Все знают, что таблетки ведут к заболеваниям. И что делать? В данном случае надо оценить, а почему мы заболели? Почему? Как раз на духовном попытаться оценить, энергетическом и физическом плане. Может быть, включение тех же вирусов, которые находятся в печени, и вступают в резонанс. Говорят о том, что мы духовно застоялись, мы много гневаемся, много раздражаемся, желаем того, что нам не положено желать. И вот эти все наши эмоциональные, психоэмоциональные вещи, они являются причиной нахождения в том или ином органе негативной энергии, которые является причиной возникновения следующего заболевания физического, на физическом плане. Человек, который вольно дышит, который соблюдает нравственные законы, то есть коны, о которых мы с вами говорили, и которые вы можете приобрести в нашем магазине, и по которым человек должен жить и выполнять нравственные правила, и его духовный путь связан с тем, чтобы отработать свои негативные эмоции и заменить их на позитивные качества. Итак, я вам пожелаю всего хорошего, здоровья, изучайте иконы, нравственные правила, следуйте духовному пути развития, подписывайтесь на наш канал, и на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч! До свидания.